На то, чтобы сфера криптовалют стабилизировалась, уйдет еще как минимум несколько лет, уверен Виталик Бутерин. В эксклюзивном интервью нашему телеканалу основатель блокчейн-платформы Ethereum отметил, любой новый рынок отличает суперволатильность. Он стремительно растет, затем также стремительно падает. С учетом того, что сейчас вести торговлю биткоинами, эфирами и другими криптовалютами может практически любой желающий, пузыри на этом рынке могут появиться и лопнуть еще не раз. Виталий, ну, первый вопрос, наверное, к вам. Эфириум стал партнером Внешэкономбанка. Какое соглашение вы подписали и что в рамках этого соглашения вы будете делать? Пока мы готовы сотрудничать, чтобы посмотреть, как рабочие применении можно будет использовать, чтобы улучшить эффективность применения внутри правительства, чтобы побольше ну, построить центр компетенции, там посмотреть ну, больше там ну, делать вот события, как то, что вот было сегодня, то, что и то, что было там вчера и позавчера в Казани. И, ну, просто больше взаимодействовать. Вот вы говорили еще о финансовой технологии. Да. Что здесь? Можете привести какие-то примеры, как конкретно э, можно использовать, какие новые сервисы можно будет э, привнести с помощью этих технологий? Или, может быть, вытеснить какие-то сервисы, не знаю, может быть, вместо карточек банковских использовать ваши технологии? Ну да, то есть я думаю, главное преимущество блокчейна ну, и в финансовой индустрии, и в других индустриях, это то, что... Можно ну, привязать много систем, которые сейчас вот, много, много систем, которые работают отдельно в какую-то одну систему, где-то одна система вот, как-то работает в таком общем децентрализованном виде, чтобы можно было между этими всеми местами там, гораздо проще, гораздо удобнее взаимодействовать, и чтобы там все было открыто и прозрачно. То есть я здесь вот в финансовой области там один пример, например, это вот, были международные, то что там для международных транзакций сейчас там деньги просылаться на одной страны на другой очень, очень сложно. И вот получение технологий для можно использовать, чтобы вот, эффективность этого всего осеянного высадь, потому что можно там если вот, там, у одного человека есть там, кошелек в одной стране, одна валюта, у другого человека какая-то другая валюта, то можно гораздо проще там, через, например, децентрализованную бир, биржу там, быстро поменять один вид валюты в другое. Потом между банками можно будет гораздо проще делать там, похожую систему, чтобы там, обменивать всякие... Там, ну, может быть, деньги, может быть, даже какая-то другие вещи, как там система лояльности. Первый вице-премьер Игорь Шувалов не так давно сказал, что в России хорошо бы создать крипторубль. А, такое возможно, как на ваш взгляд, это вообще делается? Я думаю, возможно. То есть, это вещь, которая уже много центров матков по всему миру думают. То есть, это. Yeah. Я думаю, что там валюты, они все равно ну, есть уже там, 90% цифровые. То есть, когда станут там, 99% цифровые, я думаю, за следующие 50 лет точно. На эфириуме можно создать вот этот крипторубль? Ну, прямо на само, самой базовой сети эфириум, там, наверное, масштабируемость, это будет, будет проблемой. Просто технология пока все равно, я думаю, и пока слишком новая, чтобы продвигать стопологодова всю систему на нее передвинулись. но это что-то что включая у меня будет точно. Вот в Минфине, с другой стороны, говорят, что сегодня очень многие используют э, разного рода э, криптовалюты, но не умеют еще пока ими пользоваться, uh -huh. и в Минфине хотят как бы урегулировать эту сферу э, и, возможно, как-то урегулировать так, чтобы э, все, кто покупает эту криптовалюту, они были профессиональными участниками рынка. Как, на ваш взгляд, стоит ли вот так регулировать или, или здесь оставить нужно какую-то свободу Я думаю точно точно нужно оставить свободу это проблема так... я честно говорю, честно говоря, я там и совсем сильно такие вот так не поддерживаю потому что там но ну, есть профессиональные инвесторы что это значит а что значит то что если, если ты миллионер у тебя больше прав. То есть это практически выглядит как это пародия гиперкапитализма, да? То есть я, я думаю, в двадцать веке там нужно уже гораздо там побольше думать. Там понятно, что есть состоящие проблемы, но там как и как эти проблемы решить, нужно будет но ну, не те же самые подходы, которые там работали в прошлом. Сейчас вот все болеют биткоину, эфириуму лихорадкой, все mm -hmm. майнят активно и все задают один и тот же вопрос, что это финансовая пирамида или нет, mm -hmm. будет ли пузырь надуваться и лопнет ли он, на ваш взгляд, будет ли обвал? Я, то есть, я думаю, пузырь есть и пузырь лопнет, и пузырь лопнет несколько раз. То есть это там любой, в любом случае, когда есть новый рынок, то новый рынок суперволатильный. И новый, оно, там очень часто сильно растет, очень часто сильно падает. То есть понятно, что вот этот рынок сейчас, он там чуть отличается, я думаю, тем, что там, ну, многими вещами, но одна, конечно, просто то, что он такой вот очень демократичный в том, что там любой человек может там, сразу, сразу в него участвовать. И вот это вот понятно, что многим людям вот первый раз, что они видят, что вот могут покупать, могут там покупать такие, такие вот монеты, которые вот, так быстро в стоимости растут. И понятно, что будет какой-то период, где будет там очень, ну уже и был период, и еще какое то время будет период, как, когда будет там какое-то уровень нестабильности. Но через какое несколько лет, когда, ну, я думаю, уже когда больше стабильности будет и когда мы поймем там вот, на самом деле какой я ну как как какую какую долю там все э, криптовалюты будут э, будут иметь в экономике там и смотреть там криптовалюта там фиатовые валюты акции золото этом все остальное потом там какие какие криптовалюты там, на самом деле стоит стоит использовать какие нет потом там, для, для чего для чего хорошо использовать еще, конечно, важный момент, это то, что там люди сейчас вот о криптовалютах сильно думают, но это есть только одно из многих блокчейн применений. Да? И даже на самом деле есть факт, что там есть много блокчейн применений, которые криптовалюта использует, и которые криптоваляты ну, используют потому что им нужно иметь там, внутри применения какой-то способ либо там платить за транзакции, либо там, платить за что-то еще но где само применение связано с чем-то совсем другим. Да? То есть, там, может быть, применение — это какая-то система DNS-наболчения, или какая-то система идентификации наболчения. В некоторых случаях там, как, все равно есть роль для какой-то криптовалюты, но это не есть цель всего применения. Цель всего применения — совсем другое.